Представители Казанского университета успешно защитили заявку вуза на участие в программе «Приоритет 2030». Начиная с текущего года, не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков. В лице имени Лобачевского прошел концерт в честь Дня учителя, как отметили праздник в образовательном учреждении. Учитель профессии творческая. Всем привет! В эфире Универ News. а в студии Вадим Выборнов. Делегация Казанского федерального университета принимает участие во всемирной универсальной выставке Экспо-2020 в городе Дубай. Данная выставка проходит всего один раз в три года, но уже на протяжении 170 лет. Представители КФУ презентовали доклады в сфере нефтехимии, а также рассказали об истории, достижениях и международных проектах университета.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 это на 2021-2022 годы выгрузит более чем на полтора миллиарда рублей благодаря программе ⁇ Приоритет 2030 ⁇ Нджиминибайва, Аридзахи Дуглы, Универньюз. В честь Международного праздника Дня Учителя в культурно-развлекательном комплексе Пирамида состоялась церемония чествования лучших педагогов Татарстана. Наградами были удостоены преподаватели Казанского федерального университета и учитель лицея КФУ.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 Символично. В ближайшем будущем часть аспирантов непременно пополнит ряды научных сотрудников Казанского федерального университета. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В лицее имени Лобачевского прошел концерт в честь Дня учителя. Как отметили праздник в образовательном учреждении, узнаете в следующем сюжете. День учителя – это праздник, который по важности для педагогов может сравниться с Новым годом. Именно так описывает праздник директор лицея имени Лобачевского. В его стенах ежегодно отмечают День учителя. В нашем лицее есть традиции, все открытые мероприятия, все внеурочные мероприятия мы проводим по следам. И этому строго следуем. День учителя не является исключением. Поэтому сегодня э, учителей с утра... Поздравляют их дорогие воспитанники, ученики. Приготовили ребят много разных сюрпризов. Ко дню учителя лицеисты подготовили праздничный концерт. Помимо этого в образовательном учреждении открылась фотовыставка «Мир кристаллов», которую учащийся 11 класса Булат Гайнудинов посвятил своей учительнице химии. Праздничный концерт в лицее отличился многообразием номеров. На сцене выступили ансамбли с танцевальными номерами, песнями и даже лирикой собственного сочинения. Наш праздничный концерт посвящен Дню Учителя. Это традиционное мероприятие, которое мы проводим всем лицеям. Процесс подготовки начался задолго до Дня Учителя, примерно две недели. За две недели мы начали подготовку непосредственно к самому концерту. Идею сценария... Подготовили обучающиеся нашего лицея из состава совета обучающихся нашего лицея. Несмотря на новости о введении новых антиковидных ограничений на проведение массовых мероприятий, праздник «День учителя» прошел в штатном режиме, в актовом зале лицея. Массовым это мероприятие назвать нельзя. Зал, в котором будет проходить праздник, он рассчитан на 150 человек. В нашем коллективе работает 42 учителя. То есть все займут свои места, как подобает рекомендованным требованиям, санитарно-эпидемиологическими правилами. Ну, а ребят тоже будет не так много. Будут только артисты, они будут заходить, выходить. День учителя – это прежде всего праздник о том, как учитель передает собственный опыт ученику. Праздничный концерт лицеисты проводят, чтобы отдать дань уважения своим наставникам. Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. На этом все. В студии был Вадим Выборнов. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!